Хотите построить системную студию дизайна и зарабатывать на творческой профессии? Если да, то смотрите это видео до конца. Меня зовут Станислав Орехов, я руководитель системной студии дизайна. И уже более 10 лет мы с командой делаем крутые проекты для Сбербанка, Аэрофлот, для крупных компаний Москва-Сити. Также мы разработали стандарт профессии и ведем ежегодную дизайн-конференцию, где делимся опытом с нашими коллегами. И в этом видео я хочу пригласить вас на бесплатный интенсив, который я решил провести для того, чтобы поделиться с бизнесменами и опытными дизайнерами как на самом деле должна работать системная студия в которой каждый сотрудник знает что делать когда процессы настроены как часы у вас есть все договоры с сотрудниками с клиентами есть модель привлечения клиентов а вы можете заниматься управлением и спокойно развивать свою студию и зарабатывать деньги если эта тема вам интересна, если вы хотите построить системный и стабильный бизнес в творческой профессии, то кликайте по ссылке в этом видео, проходите на страницу регистрации и увидимся на этом интенсиве.